Добрый день, дорогие друзья, с вами Оксана Кириллова. Итак, почему сетевой? Все очень просто. Мы в сетевой пришли от безысходности. Я не знаю, как приходите вы к своему бизнесу, потому что мы прежде всего говорим сейчас, я говорю про бизнес. Любой бизнес требует вложений. В сетевом вы можете начать многомиллиардный бизнес с одной тысячи евро. Много это или мало? Я думаю, мало. Если вы берете себе продукт, вы ничем не рискуете, вы пользуетесь, ваши родные, знакомые, близкие, и в итоге вы получаете результат по своему здоровью, по улучшению своего финансового положения. И еще при этом можете построить многомиллионную структуру, многомиллионную команду, многомиллионный бизнес и прочее, прочее. Все ограничения только у вас в голове. Почему сетевой? Потому что это действительно величайшая возможность человечества. Вы живете той жизнью, о которой мечтаете. Вы можете путешествовать, вы можете работать со своими людьми в разных странах и совмещать свои интересы с теми возможностями, как, которые вам дает компания как инструмент. Почему сетевой? Потому что это действительно помогает нам быть финансово свободными, при этом строить бизнес не только со своей семьей, но и с теми людьми, которые вам откликаются. И вы можете себя реализовать как личность, при этом выполнять социально значимый проект. Я не знаю другой такой возможности, которая действительно возможна за такие смешные деньги. Итак, друзья, если вам это откликается, присоединяйтесь к нашей команде. Мы будем только счастливы, потому что, напоминаю, мы берем не каждого, а того, кто действительно хочет менять себя и готов к тому, какие этапы он может пройти. До новых встреч. С вами была Оксана Кириллова. Региональные директора компании. Наверное, наверное самые яркие. Теперь я передаю э, слово своей супруге, той женщине, которая меня вытягивала из самых сложных случаев, которая была всегда рядом, которой просто низко кланяюсь от всей души, потому что эта женщина с большим губой, а партнеры в Италии ее называют богиней. нашу жизнь точно так же, как и нам, она близка и дорога вам. Мы приняли эту идею в сердце. И мы, рассказывая про эти технологии, больше мы, конечно, даем людям вальность направления. Мы это говорим от сердца к сердцу. И каждый слышит что-то свое. Ведь у каждого из вас были свои результаты. E